запился немного надо его вот так вот прочистить поднять продукся сам не? слышите сейчас перестанет булькать можно теперь я думаю И вот туда короче друзья так здесь чумазай и мокрый наверное будут к обеду уже сейчас 10 утра дождик наверное все-таки не землю долбить копать вывозить вот но если линия пойдет пойду поеду уже домой а если нет то думаю что для вас снимаю что ролик немножко подлиннее был поинтереснее давайте заранее попрощаемся вот а так я с вами на связи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 Такую вот мы, вернее, ну я помогал немножко. Вот Алексей еще ругался, кричал. Все, давай. Спокойную. Вот. Но... Теперь ты будешь работать, сынок Мы будем зарабатывать, Конечно. Как это пионер э, всегда готов, yeah. да? Все, грубай, балалай. Вот, не я, я хочу, чтобы подписчики увидели. Скажу, что такой ролик короткий.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 Стольный <соединяющие> рыб. На бой, вот. Так что, друзья, <соединяющие> такие вот дела. Подписывайтесь на канал Алексея. На мой тоже подписывайтесь. Так что, друзья, он пока еще живой. <соединяющие> да. Если ролики перестанут выходить, значит меня уже нет. <соединяющие> значит, меня Алексей уже это похоронил вместе с трубой с этой.